Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Не тяни с добром». Любое промедление с добром отравляет его. Любое промедление с добром убивает его. Любое промедление с добром дискредитирует его. Тогда, когда вы хотите помочь человеку, помочь природе, помочь животному, вы не должны раздумывать. Любое промедление, как я говорил ранее, это обман. Это значит, что вы анализируете для того, делать либо не делать. Это превращается в яд, это настоящее отравление самого добра. Оно перестанет вас посещать, оно перестанет быть вашим другом. Бог вас накажет, вы сами себя накажете, а накажете именно тем, что будете думать, творить добро либо нет. Когда приходит желание творить добро, оно не обдумывается, о нем не размышляют. Не проводя никакого самоанализа. Вы должны просто творить. Прямо сейчас, прямо здесь. Как только посетила. Сразу же. Дарите его. Сразу же делитесь им. Тут же. Но стоит лишь вам подумать. Помогать, не помогать. Может в другой раз. Но у меня нет времени. Нет денег, нет желания. Я приболел. Я спешу. Отговорок находится много. Это превращается в яд. Это отравляет вас. Вы теряете очень много силы, здоровья. Вы теряете самообладание, вы теряете уважение, вы отравляете душу тем, что касание руки Божьей в виде добра хочет через вас кому-то помочь и тем самым помочь вам. И вы начинаете думать, и это размышление превращается в отказ. В отказ добро принимать от высших сил и отказ его через себя давать другим, от Бога через вас. Кому-то идет добро, это сигнал, это энергия, это посыл, это знак. И как только вы замыслитесь, делать либо нет, быть или не быть, все теряет некий смысл, все теряет вокруг, полный смысл того, ради чего добро вас посещает. Вы будете пусты, вы будете раздавлены, вы потеряете землю с под ног вы потеряете себя. Не медлите, не останавливайтесь, не помышляйте о целесообразности этих поступков. Через вас, говорит Бог, через вас это добро несет Вселенная. Пропустите через себя это добро и отдавайте следующему. Никогда не задерживайтесь ни на мгновение, ни на взгляд, ни на секунду. Сразу же отдавайте. Добро не должно задерживаться у вас лишь для того, чтобы осмыслить его, это сигнал, это знак свыше, просто передавайте дальше. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.